познакомиться хочу красоты моей не хватит самогоном доплачу старый дедушка мороз приставал к снегурочке донимал ее до слез подкрадался к юбочке новый год как теща, его не ждешь, а он приперся. Сегодня хочу поздравить Галину Пронозу с днем рождения. Галичка моя дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Хочу от чистого сердца тебе пожелать здоровья, счастья, всего тебе самого хорошего, чтобы невозможное все было возможным, чтобы на твоем пути всегда тебя встречали счастье, здоровье и успех! Дорогие подписчики и зрители моего канала, поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом! Хочу пожелать вам счастья, здоровья, всего вам самого хорошего, чтобы невзгоды, печали и тревоги остались в Старом Году. А все самое хорошее и прекрасное вошло в Новый Год. Чтобы мы это, оп, прям как мешок счастья и любви, прихватились с собой и забрали в Новый Год. Чтобы вас всегда окружали близкие, вас родные. Также хочу, чтобы подбой курантов у всех сбылись мечты. Вот кто о чем мечтает, кто о чем будет загадывать, чтобы обязательно это свершилось в новом году. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что вы всегда со мной лайкайте, комментируйте мне. Мне очень чисто, вот от чистого сердца очень приятно. Спасибо вам, мои хорошие. Еще раз с наступающим вас Новым годом. Всего вам самого хорошего. Я вас очень всех люблю.